И всем привет, друзья, с вами я, Альмир И в этом видео, друзья, я, мы рассмотрим Один очень хороший шейдер И, друзья, приступим А что вы скажете на это? Хопа! Оу, капец, смотрите-ка, друзья Какой же я, на самом деле, приплюснутый И в этот мир, друзья, смотрите, какой он Капец сейчас его... Рассмотрим, друзья, как следует. И, друзья, взгляните на это. Это же просто капец. Это что-то невозможное, друзья. Смотрите-ка. Если посмотреть наверх, то такое ощущение, что я сижу в трубе каком-то. Вау. Смотрите-ка, друзья, капец. Андрей, что вы, когда подниматься наверх? Вау Немножко чанки пролагает, друзья, смотрите -ка. Хуи как то по похож на огроменный цунами, друзья Ху, капец А, -а что вы, если еще подняться немножко Вау, друзья, смотрите, это похоже на какой-то Земной шар, только очень маленький, смотрите-ка. О, да! Прикольно, прикольно, друзья. Вау. Этот ресурс факт, друзья. На скачивание будет в описании. Посмотрите, вы тоже. Это же просто копия, смотрите. Там этот текстур не прогружается. Свинка! Что с тобой? Что с тобой происходит, вдруг? Вау. Это просто капец, друзья, смотрите-ка. Даже не знаю, куда идти. Вау. Поставь-ка, друзья. Это какой-то недоделанный походу. Вот так вот, если смотри, то мобов не видно он, на самом деле, там стоит. Ну, с ними что-то произошло. И, походу, со мной, смотрите-ка. У меня вообще голова висит на воздухе. Что ты что, лысый? Иди-ка сюда. Смотри, друзья, он лысый. Только наверху какой-то. Капец. Это очень прикольно, друзья. Очень круто. И будет в конце ролика один бонусный, так сказать, э, мод. Мы его тоже весь рассмотрим. Капец. А что будет интересно, если прокопаться, так сказать, вниз? Да, да нет, ничего не происходит, походу, друзья. Да, интересно, зачем? А, нет, нет, вот. Капец это очень прикольно ну что ж друзья в этом все приступаем так сказать на этот бонусный мод и хоп я друзья мы уже в плоском мире майнкрафта ну что ж давайте всех рассмотрим этот мод было э, так сказать так сейчас его найду вот этот мод друзья на SCP <кх -кх кто не знает, что такое цепь, вот такие вот монстры. Но ну, если сейчас я их тоже не знаю не очень. Вот смотрите, здесь вот такие вот крутые. О, что это такое? Сейчас покажу. Так вот такие вот двери, друзья. Вот это такой вот дверь. Очень эпичный звук. А, что произошло? А еще вот сюда? Да нет, он сломался. Ну что, сейчас будем, друзья, рассмотреть мобов. Вот SCP-1762. И тут самый мне, так сказать, понравился вот такой вот SCP-096. Это очень крутой. Сейчас рассмотрим вот такой вот <смех> Я не знаю даже что произошло Ну что, друзья, вот SCP 0.96 Смотрите Раз, два, три О, Даже мне, друзья, немножко страшновато Вот такой вот он какой-то странный Немножко делаем немножко потише. Вот все. Дальше произойдет что-то нечто, друзья. Он будет бегать по всему миру и убивать всех животных. Смотрите, вот он по куда-то пошел. Вот и убил овечку. Это просто капец, друзья. Этот, э, так сказать, мод мне очень понравился. Конечно, очень много, друзья, этот. ССП я весь не буду показывать. Это вот такой вот в виде зомби. Вот так вот стоит какой-то странный. Вот так вот, друзья. А этот пушка, друзья, будет их, походу, убивать. Вот. Да-да, вот. У них он их убил так сказать так давайте и посмотрим еще одного моба так сказать Вот SCP 081 у -у -у. похож на Шрека друзья фу ну что ж, друзья я буду в этом заканчивать подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и делитесь мне ими в комментариях про вот этих вот мерзких тварей. Ну что ж, всем пока, друзья.